добрый день уважаемые зрители у нас э, первые теплые деньки и мы решили запилить вам видео о установке станции очистки об установке станции очистки на одном из наших объектов а сейчас мы в процессе разрытия котлована а, будем ставить Станцию глубокой очистки Евролос Био 5 с плюсиком. С плюсиком это значит с принудительным отводом. У нас станция стоит ниже уровня, чем дренажный колодец. Дренажный колодец будет выше стоять. Поэтому была выбрана станция пятерочка с плюсом. А почему Евролос? Потому что это хорошо. Если у вас уже есть дом жилой, а при этом уровень грунтовых вод очень высокий и не справляется ваш септик из колец, то вам однозначно нужна станция глубокой биологической очистки. Компания Евролос производит несколько видов станции очистки. Есть ЭКО, она является энергонезависимой станцией. Очистка сточных вод происходит в почве, так называемая почвенная доочистка. Там процент очистки 70-75. Мы же сегодня устанавливаем станцию Евролос Био-5 с эжекторной аэрацией, насосная станция, очистка до 95%. процентов. На выходе мы получаем очищенную воду. Она светлая, она не имеет запаха. Наш котлован готов и сейчас мы делаем обратную засыпку песком. Перед установкой станции в обязательном порядке нужно сделать песчаную подготовку, что мы сейчас и делаем. мы установили станцию проверим ее уровень переходим к обратной засыпке обратная засыпка ведется песком с проливкой водой при этом нужно одновременно наполнять станцию не должно быть так что станция полная либо станция пустая и она пустая. при этом все эти станции наполняются равномерно. Продолжаем производить обратную засыпку песком. Для чего нужен песок? Песок нужен для того, чтобы исключить соприкосновение камней, которые находятся в грунте, вроде таких. Со станции очистки корпус пластиковый камень может продавить вот, поэтому засыпается песок это первый момент и второй момент почему именно песок песок очень хорошо трамбуется водой соответственно очень плотное прилегание к станции землей этого не добиться. Несколько вариантов отвода очищенных вод от станции. На этом объекте был выбран вариант с дренажным колодцем. Дренажный колодец на этом объекте у нас будет выполнен из слоя дренирующего им будет являться щебень и э, заводского кольца с крышкой. зачастую используют э, эти кольца без станции очистки э, называя их септиками скорее всего это выгребная яма ну или переливной септик делают э, когда не несколько камер многокамерные так скажем септики дело хорошее недорогое но есть существенные минусы у септика из колец при высоком уровне грунтовых вод он фактически не трудоспособен на сложных грунтах таких как глина он тоже не работает его приходится постоянно откачивать мы же здесь у нас глинистая почва глина скала здесь мы ставим станцию глубокой очистки и в этот дренажный колодец будет сбрасываться очищенная вода. Очищенная вода не содержит в себе твердых вкракций, твердых включений. Соответственно, будет рассасываться очень хорошо. В данный момент подготовлен капован для нашего дренажного колодца. Сейчас мы укладываем биотексиль, сверху засыпаем щерик и установим кольцо. В данный момент выполнили подключение дома к станции очистки собираются рыжими трубами которые идут для наружных работ септик евролос bio 5 на месте если хотите себе такой же заходите в наш интернет-магазин ру, выбирайте заказывайте доступна оплата онлайн Кредит и рассрочка.